Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и хотя эпоха DDR4 памяти вроде как идет к концу, но однако списывать ее со счетов еще очень даже рано, ибо испытывать восторженные эмоции от DDR5 памяти может наверное только тот человек, который мало с ней работал. Также надо понимать, что до сих пор на рынке есть достаточно большое количество материнок и процессоров под DDR4 память, так что сегодня мы как раз о ней поговорим. На обзоре у нас будут модули памяти 2 по 8 от компании не так это относительно новая модель shadow 2 на 3600 мегагерц на чипах Samsung DDi да, та самая, которую мы разыгрывали на канале, и которую уже давно нашла своего победителя, но от руки до видео я дотянул только сейчас. Итак, тестировать и разгонять ее мы будем на достаточно удачной для этого конфигурации, из процессора 5600G, контроллер которого способен оселивать частоты по памяти в 4500 МГц в режиме 1 к 1, и материнки MSI B450i Gaming Plus Max, но которые два разъема под оперативку, а значит за счет отсутствия проблем. Проблем с топологией большой потенциал для разгона. Итак, изначально у нас вводные такие, что память идет не самыми лучшими таймингами 182-42 и показывает самую обыденную производительность, не лучше и не хуже других конкурентов. В процессе разгона на тех же таймингах памяти покорились планки в 3800, 4000 и 4133 МГц с напряжением в 1.45 вольта. Разгон шел довольно просто, без каких-либо существенных проблем. На 4200 память также стартовала, однако достигнуть хоть какой-то стабильности я, к сожалению, не смог. Да и времени, честно скажу, на тесты было не так-то уж и много, нужно было отправлять призы победителям. Поэтому я сосредоточился на первичных и вторичных таймингах, первички сильно снизить не удалось, они остались в формате 18 22 18 36. у Samsung d не самая лучшая масштабируемость с напряжением, а вот снижение вторичек позволило существенно снизить задержки 70 на секунд до примерно 57. И повысить пропускные способности памяти до примерно 60 тысяч мегабайт в секунду. Хотя и вижу, друзья, понятно, что это не предел, но вылизывать тайминги до состояния идеала не является сегодня нашей коренной целью. Мы же определили, что память в принципе неплохо гонится, и при достаточно небольшой стоимости, в 4500 рублей, что является почти дном рынка, спокойно берет плюс мегагерц даже на стоковых значениях основных таймингов, что является довольно хорошим результатом. Кстати, я видел тесты данной памяти у портала i 2 hard и там тоже все было более чем достойно, 4000 мегагерц память у них тоже взяла. Поэтому при всем моем скептицизме к малоизвестным брендам типа не так, эту память действительно можно рекомендовать в покупке, при условии, конечно, что производитель не поменяет в ближайшее время ее начинку. Ну а ссылки как на данную память, так и на другие комплекты DDR4, которые я могу вам порекомендовать в начале 2023 года, конечно же будут в описании. Ну а я на этом, друзья, с вами прощаюсь, всем еще раз удачи и до новых встреч.